Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья и гости моего канала. Сегодня 30 июня 2015 года. Сегодня значит, решили заполнить бочки, поставить. Вот у меня такие дубовые бочки. Этим бочкам уже год. Но у меня их вообще бочек 4 штуки. Двумя я уже пользуюсь 3 года. Значит, заливаем туда мы простой сахарный самогон, как я его называю. Собственно, технический. Вот большая бочка, тридцатка, она пойдет в погреб на год. 30, это тридцатка, 30, это пятнашка. Вот, значит, тридцатку я отправляю на год минимум. А пятнашка, сейчас вот она у меня месяца три постоит с простым сахарным самогоном. И когда я сделаю наливку, ягодную какую-нибудь, я в нее, значит, солью сахарный самогон и в нее э, залью наливку. Она будет стоять дома, не в погребе. Собственно, заливать будем такой дистиллят сахарный, не ректификат. Вот он у нас сколько процентов идет. Сейчас покажу. Это вот градус термометра. У нас стоит жара 37 градусов. Вот. 27 градусов температура спирта этого. Сейчас градусность покажу на ореометре. ариометр от 70 до 100. Вот сколько это идет. Сейчас аккуратненько становится. Вот. Собственно, чуть-чуть из-за температуры Лживая информация, ну погрешность по калькулятору, кому нужен тот сделает. Гоню на аппарате все свои дела делаю на аппарате собственно доктор Губер, вот модель Миджи. Ректификацию я сейчас не стал ставить, вот стоит, вот, чуть повыше, да простая удлиненная Царга с набитой СМП э, нержавеющей насадкой стояла у них у него значит своя насадка э, панченка проволока пучок такой но и это тоже хоро, хорошо работает но с этой мне кажется чуть-чуть по лучше идет очистка и разделение флегмы на фракции вот сейчас собственно идет перегон уже спирта сердца на то, что вот нагоняем и нагоним зальем в бочки, остатки остатки, значит, будут делаться наливки, но это уже в другой серии про наливки будут. А сейчас вот подведу итог, вот бочки, вот, собственно, зальются, тридцатка уйдет на год пятнашка месяца натрия потом за нее зальется наливка вот это год выдержки заливая значит в бочки 67 градусов 67 градусов и на год вот это такой цвет дает бочка очень дает аромат сладость дубовая такая своя идет Шоколадкой так припахивает, полностью изменяет э, вкус сахарного самогона. Э, Из-за чего, почему я еще не хочу ректификацию ставить, вот сейчас на, при перегонке. Вот мне вот э, такой дистиллят сахарный, с удлиненной царгой, больше нравится э, залитый в бочки, нежели э, чистый спирт. Хотя этот аппарат, он дает и абсолютно нейтральный чистый спирт, 96-6. Ну вот так вот, сейчас вот залито сюда в аппарат 15 литров спирта-сырца и литра 4-5, воды, купа у меня 21-литровый, ну почти под завязку, вот выше грани ручек, выше грани ручек, то есть вот этих, как сказать, ну грани, не грани, обозвать. И с него, значит, я получил, сейчас вот голову отобрал, голов 450 миллилитров, в общем, где-то вот с 15 литров спирта сердца я получаю чистого, ну, такого чистого, да, где-то литров 8, чуть больше, может, 8-300. Все, разбавляю водой, в бочке, повторюсь, разбавляю до 67, для наливок, настоек 50-55, потому что все равно съестся там градусность ягодами и всеми делами. Буду делать наливки, настойки, покажу дальше, покажу свои любимые рецепты. Спасибо, до свидания, до встречи.